Приветствую на канале Шарабара. Знаете, пожалуй, завершим рубрику казни и вот всего вот этого вот прочей милоты Руссию и Российской империи. Ну и немножко Советским Союзом, да. Почему бы и нет. И кстати, если кому-то не нравится Что я не буду говорить о подобных вещах Таким вот медленным, размеренным, унылым голосом Умирающего постепенно лебедя И то, что я буду как-то пытаться Пытаться, окей, интонировать Насколько я могу со своим ущербным голосом Его стараться как-то немножко видоизменить С явно какой-то шутливой порой манерой что-то подавать Так вот, если вам это все не нравится Не надо писать об этом в комментариях Что-то вроде О такой страшной теме И таким голосом говорить Я и без вас прекрасно. Как раз понимаю, насколько неприятная может быть для кого-то тема. Реально, блин, до канала попадались сволочи такие. И начинаем. Утопление. Этот вид казни был весьма распространенным в Киевской Руси. Обычно он применялся в тех случаях, когда требовалось расправиться с большим количеством преступников, но были и единичные случаи. Так, например, киевский князь Ростислав разгневался как-то на Григория Чудотворца. Велел связать непокорному руки, накинуть на шею веревочную петлю, на другом конце которой закрепили увесистый камень и бросить в воду. При помощи утопления казнили в Древней Руси и вероотступников, то есть христиан. Их, Зашивали в мешок и бросали в воду. Обычно такие казни происходили после сражений, в ходе которых появлялось много пленных. Утопление в отличие от казни через сожжение считалось для христиан самой позорной. И раз уж затронули сожжение... С 13 века этот вид казни обычно применялся по отношению к тем, кто приступил к церковным законам – за хулуна Бога, за небогоугодные проповеди, за колдовство. Особенно ее любил Иван Грозный, который, к слову сказать, был весьма изобретателен в способах экзекуции. Так, например, он придумал зашивать провинившихся медвежьей шкуры и отдавать их на растерзание собакам или сдирать кожу с живого человека. В эпоху Петра казнь через сожение применялась по отношению к фальшивомане. Закапывание Закапывание живьем в землю обычно применялось к мужеубийцам. Чаще всего женщину закапывали по горло, реже только по грудь. Такая сцена превосходно описана Толстым в его романе Петр Первый. Обычно местом для казни становилось людное место, центральная площадь или городской рынок. Рядом с еще живой казненной преступницей выставляли часового, который пресекал любые попытки проявить сострадание, дать женщине воды или немного хлеба. Не возбранялось, однако, высказывать свое презрение, или ненависть к преступницам, плевать на голову или даже пинать ее. А еще желающие могли подать милостыню на гроб и церковные свечи. Обычно мучительная смерть приходила на 3-4 ну, сутки. Накал. Этой казни удостаивались бунтовщики или государственные изменники. Накол был посажен, например, Иван Заруцкий, один из главных сообщников смуты времен Марины Мнишек. Для этого его специально привезли из Астрахани в Москву. Казнь происходила следующим образом – сначала палач слегка насаживал преступника на кол, а затем ставил деревяшку вертикально. Под тяжестью собственного веса жертва постепенно опускалась все ниже и ниже, но происходило это медленно, поэтому у обреченного была пара-тройка часов мучений, прежде чем кол выходил через грудь или шею. Особо отличившихся сажали на кол с перекладиной, чтобы острие не достало до сердца, и тогда мучения преступника значительно растягивались. Колесование, а это развлечение, да, так сказать, вошло в обиход российских палачей во время правления Петра Первого. Приговоренного к смертной казни преступника привязывали к бревенчатому Андреевскому кресту, который был прикреплен к эшафоту, а в его лучах были сделаны специальные выемки. Несчастного растягивали так, чтобы все его конечности заняли нужное место на лучах. Соответственно, места сгибов рук и ног также должны были попасть куда нужно – выемки. Подгоном как раз и занимался палач. Орудуя железной палкой особой четырехугольной формы, он наносил удары, раздробляя кости. Когда, скажем так, пазл складывался, преступника несколько раз сильно били в живот, чтобы сломать позвоночник. После этого пятки несчастного соединялись с его же затылком и укладывали на колесо. Обычно к этому времени жертва еще была жива, и ее оставляли умирать в таком положении. В следующий раз колесование применялось для самых ярых приверженцев пугачевского бунта. Кипячение. Этот вид казни любил, кто бы сомневался, Иван Грозный. Преступника могли кипятить в воде, масле или даже в вине. Несчастного сажали в котел, уже наполненный какой-либо жидкостью. Руки смертника фиксировались в специальных кольцах, находящихся внутри емкости. Делалось это для того, чтобы жертва не смогла сбежать. Когда все было готово, котел ставили на огонь. Нагревался он довольно медленно. Поэтому преступник варился заживо долго и очень мучительно. Обычно такой казни удостаивались государственные изменники. Четвертование. Самый известный человек, которому, скажем так, посчастливилось на себе испытать все ужасы четвертования, это знаменитый казак и бунтарь Степан Разин. Сначала ему отрубили ноги, потом руки и лишь после этого голову. Вообще-то точно так же должны были казнить и Емельяна Пугачева, но ему первым делом отсекли голову, а только потом конечности. К четвертованию прибегали только в исключительных случаях: заподнятое восстание, самозванство, измену родине, личное оскорбление. Государя или же покушение на его жизнь хождение по кругу в старину смертная казнь служила не только наказанием для преступников но и средством устрашения для потенциальных нарушителей закона поэтому никакой гуманности и речи не шло использовались самые изощренные способы умерщвления целью которых было заставить человека как следует помучиться перед смертью на руси одним из самых мучительных видов казни являлось так называемое хождение по кругу казни совершались как правило при большом скоплении народа о них объявлялось заранее. В Москве местами для публичных казней являлись лобное место, расположенное на Красной площади напротив спасских ворот и козье болото. Там сейчас чистые пруды. Самые жестокие наказания полагались за госизмену. Помимо отрубания головы, сажания нагол и четвертования, его могли заживо крюками содрать кожу или сварить в кипятке. Но еще хуже, считался довольно редко применяемый на Руси способ казни, известный как Хождение по кругу, осужденному вспарывали живот но так, чтобы он не умер сразу от потери крови. После этого извлекали одну из кишок, прибивали к дереву, обычно к дубу или тополю, и заставляли ходить вокруг этого дерева. Как вариант, наматывали внутренности на палку или валик. При этом за жертвой следом шел солдат, периодически подталкивавший несчастного в спину копьем, чтобы тот не останавливался. Чаще всего казнимые погибали от заражения крови. Скорее всего, хождение по кругу не было чисто русским изобретением. Возможно, оно было позаимствовано у пришедших на Русь варягов. Аналогичный способ казни существовал и в Исландии, где, правда, вместо дерева или столба использовали особый камень, на который наматывалась кишка. Так казнили по приговору правительственного собрания «Тинга». В начале нашей эры сходный вид казни применялся римлянами. Осужденного привязывали к вертикальному столбу, после чего палач делал небольшой, но достаточно глубокий надрез в боку, извлекал кишки и наматывал их на стоявшую рядом лебедку. Казнь могла продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Кстати, по легенде, именно таким образом пытались умертвить святого Петра по приказу императора Нерона, но он смог выжить в результате адской процедуры, и в конце концов его пришлось распять в с головой. Есть версия, что изначально хождение по кругу являлось способом самоубийства у скандинавских языческих жрецов. Они считали почетным не умереть своей смертью, а принести себя в жертву верховному богу Одину. Поэтому, когда жрец становился стар и немощен, он осуществлял над собой вышеописанный ритуал. Правда, историки предполагают, что предварительно служитель богов употреблял какое-нибудь анестезирующее зелье, чтобы не испытывать боли и мучений. А впоследствии вследствие кому-то пришло в голову, что можно таким образом казнить преступников, разумеется, уже без всякого обезболивания. металлов в горло. Этот вид казни применялся для наказания фальшивомонетчиков. Когда в 1655 году правитель разрешил вместо серебряных монет пустить в обращение медные, это нанесло мощный удар по всей денежной системе страны. Деньги, по сути, стали чеканить все, кто только мог, вельможи, ремесленники, крестьяне. Стали присматривать за денежными мастерами, серебряниками, котельниками и оловянниками. И увидели, что люди эти, жившие прежде небогато, при медных деньгах поставили себе дворы, каменные и деревянные. Причина такого быстрого обогащения объяснилась, когда у них стали вынимать воровские деньги, писал историк Сергей Соловьев. Казнь для фальшивомонетчиков по закону была крайне лютая им в горло заливали расплавленный до жидкого состояния металл. Как правило, жертвы умирали в первые секунды пытки в страшных мучениях. Подиячий посольского приказа Григорий Каташихин писал, что за время обращения медных монет с 1654 по 1663 год казнили порядка 7 тысяч человек. Кроме того, 15 тысяч подвергли пыткам, связанным с отсечением конечностей. Их имущество конфисковывали в пользу государства. В 1663 году алексей михайлович издал указ где в качестве альтернативы казни могла быть ссылка в сибирь со всей фамилией, и напоследок расстрел в ссср государство убивало своих граждан только за совершение особо тяжких преступлений В стороне действовали специальные расстрельные команды занимавшиеся приведением в исполнении казней чаще всего это было около 15 человек включая исполнителей, врача, надзорного прокурора. Врач констатировал смерть. Прокурор следил, чтобы казнили именно осужденного. Убеждался, что исполнители не убили другое лицо. Отпустив преступника за баснословную сумму. Все обязанности строго делились на этот узкий круг людей. Расстрел людей в СССР осуществлялся обязательно сильными в физическом плане и морально устойчивыми лицами мужского пола. Казнили несколько людей за раз, что позволяло совершать казни с меньшей частотой. В СССР технология расстрела не отличалась замысловатостью. После выдачи каждому исполнителю табельного оружия шел инструктаж. Затем они делились пополам. Первые выводили осужденных из камеры и организовывали перемещение до конечного пункта вторые находились уже на месте существовала инструкция при нападении на конвой смертников первым делом расстрелять осужденных по прибытии к конечному пункту преступников сажали в специальную камеру. В смежной комнате находились прокурор с командиром отряда. Они раскладывали перед собой личное дело осужденного. Смертников заводили в комнату строго по одному. Уточнялись их анкетные данные. Происходила сверка их с данными из личного дела. Важным пунктом было удостовериться, что казнится нужное лицо. Затем прокурорам объявлялось, что просьбы о помиловании были отклонены, и час приговора настал. Далее осужденного перемещали на непосредственное место приведения смертной казни в действие. Там на глаза ему надевали непроницаемую повязку и заводили в комнату, в которой находился готовый исполнитель с оружием. С двух сторон смертнику держали руки, сажая на колени и раздавался выстрел. Врачом констатировалась смерть. Собирались акты о захоронении и тело в мешке хоронили в секретном месте. Вот как-то так выглядят основные казни на Руси, в Российской империи и в Советском Союзе. И, пожалуй, этим роликом видео про казни заканчиваются, во всяком случае, в данном виде. Не переживайте, мои любители жести, так как в, надеюсь, в скором времени будут выходить кое-какие другие видео которые таки вовсе превратится в полноценный новый плейлист на канале и поверьте жести и порой даже идиотизма там не меньше так что когда дойдут руки начну делать а пока на сим позвольте откланяться ставь жми пиши подписывайся делись все как обычно ничего нового поэтому до скорого